Всем привет, добро пожаловать на мой канал. Я очень рада вас видеть. Меня зовут Алина. И я вам скажу спасибо за тысячу подписчиков. Я, если честно, вчера очень радовалась, когда зашла э, в творческую студию. И я обязательно тысячу подписчиков что-нибудь придумал. Реально, спасибо большое. Это все ваш труд. Это наш совместный труд. И все. То есть, да. Спасибо вам большое. Ну и сегодня я вам покажу, как получить этот новый значок. Ботикар, вот там какой-то, я не знаю таких э, слов. Вот. И сейчас я вам покажу уже, потому что в предыдущем видео я рассказывал, что вас будет ожидать. А в этом видео я уже покажу, как его получить. Потому что я наконец-то наткнулась на бота, который стоит на этой новой локации. Вы не представляете, я три дня ходила на эту локацию, чтобы увидеть там этого бота. Я его нашла только на сегодняшний день, на четвертый. Поэтому перед тем, как мы начнем, поставьте лайк, подписывайтесь на канал. Ну, мы начинаем. Итак, поправочка снимать другого аккаунта, что на основном я все просрала, как всегда. Да. Итак, нам нужно, господи, подойти к боту. Тут уже кто-то значок получил, но меня это не волнует. Подойти к боту прочитать что он нам напишет вот потом собрать подарочек вон там вон вот и нам бот подарит позу вот правка любви поэтому сейчас мы идем как господи что все на проходе встали и так вот Здесь вот нам нужно встать в эту позу. Ну как в позу. Так, тут это отправка. Любви. Вот она все. Итак, нам получили 35 авакоин. Ой, эвакуин, господи. Этих токенов. кальционера ага. Вот. И мы получили эти токены. И нам... И, кстати, вот магазин. Заходим в этот магазин и вот значок за 600 этих штучек. Какая-то причесочка. Скоро выйдет Петкин. Одежда. Петкин, одежда, одежда. Вот. И это у нас что? Усилитель вот этих вот штучек. Вот, и я на основном аккаунте его уже купила, чтобы было как-то побыстрее, да? Вот, ну вообще скажу, крылья прикольные, реально. Ну и на этом, собственно, это... Итак, надеюсь, это видео вам понравилось, оно было полезным и информативным. В предыдущем видео я рассказала, что нас ожидает, а в этом я уже показала, как его конкретно получить. Снимаю я это первое, даже не знаю, в вы то но позже, как всегда. Поэтому вот. Ну, и на этом все. Еще раз спасибо за тысячу подписчиков. Всем удачи и пока-пока.